The girls, the ну что ж, всем привет! Сегодня у нас обзорчик обновления, а именно тренировочное подземелье, тренировочная пещера. Что об этом ивенте можно сказать? Во-первых, этот ивент стоит фармить всем, кто может. Сразу говорю, этот ивент нет для новичков. Утилизация экипровки сейчас идет ивент, так что. Новички могут его использовать, как его правильно фармить, я сейчас вам кратко расскажу. Если же вы уже ветеран и вам особо делать нечего в игре, фармите тренировочное подземелье и старайтесь делать что-то там. Чуть позже расскажу, как она работает. Ну а для начала тренировочного.. Подземелье мы отложим в сторону. Утилизация экипировки. Утилизация экипировки фармите следующим образом. СР-снаряжение и SSR-снаряжение оставляйте. R-снаряжение продаете. СР-снаряжение ломаете только если вы прокачали до плюс 1 у Дианы. У SSR снаряжение вы делаете следующим образом: качаете до плюс 5, ломаете У Дианы. Все. Дальше вы, думаю, сами разберетесь, как пользоваться данными ресурсами, которые вы будете получать. Далее у нас, что мы видим сразу, новая кнопочка «Сделать гравировку». У Мерлин появляется, экипировку можно усиливать только если она плюс 5, 5 звезд имеет. Далее герои у вас Диана, Гилсандер, Хаузер и Валентия доступны на данный момент для гравировки. Но и без эффектов гравировки вы сможете сделать УР снаряжение для своего любого персонажа. Оно в любом случае будет чуть-чуть лучше, без эффекта гравировки, естественно. Экипровку давайте посмотрим, как у нас здесь выглядит. Атака 397 добавляется. Если у вас хочется добавить кольцу, у вас добавляется 196, то есть в два раза меньше. Если у вас пояс 3771, если у вас шарик, то у вас 1905. Материалы для улучшения, камень пробуждения 6-звездочный и камни гравировки. Также вы можете удалить гравировку в будущем, если вы захотите данное снаряжение использовать на другом персонаже. Ну что ж, давайте приступим к тренировочному подземелью уже. Сразу же хочу отметить, находится это в битве, тренировочное подземелье. Сразу видим вот такой вот встречающее наш взор картинку. Какие-то дебилы ездят там за окном. Удалите нахрен себя из жизни. Так, ладно, это я вырежу. Тренировочное подземелье она встречает следующим образом. Вот такая вот у нас картиночка здесь. Сразу мы видим здесь вопросительный знак. Нажимаем на него и видим текст от разработчиков. Давайте его прочитаем. Получайте материал для усиления и киправки, сражаясь против божественного антаря Сразу же мы видим, что мы ничего не поняли. Спасибо разработчикам для такого интересного вида текста. Каждый герой может принять участие в битве один раз. Если у вас персонаж используется, и вы не победили, вы его можете использовать снова. Если вы не победили, я думаю, вы поняли. Используйте его снова в любой другой битве, где вы сможете победить. После победы этот персонаж блокируется. При открытии тренировочной пещеры размещается 30 янтарей. 30 янтарей, то есть у вас всего 30 янтарей, 30 битв у вас будет. Причем 5 из них выбирается случайным образом в качестве тех, против которых вы можете сражаться сразу. Это вам нужно запомнить. Второе предложение, которое мы здесь видим, вот этот вот янтарь исчезает после того, как вы одержите над ним победу, после чего выбирается и становится доступным для битвы один из оставшихся янтарей. То есть у нас из максимального количества 30 у нас 5 в самом начале дается, то есть у нас в запасе 25 янтарей. Битву у нас против 1 мы победили. У нас из 25 остается 24 и 1 переходит в это число 5. Запомните это, потому что вам это потребуется для дальнейшего фарма. Далее. Тренировка завершается у нас следующим образом. Тренировочная пещера закрывается после того, как вы выигрываете 9 битв против янтарей в день. После войти в тренировочную пещеру после закрытия будет нельзя. Но почему бы и нет, почему бы вам не сказать, что на следующий день вы сможете зайти, на следующий день вы сможете зайти и пофармить. Попробовать, по крайней мере, если у вас 9 заходов не было. Если у вас было 9 заходов, тогда вы ждите ключи. Вот эти вот ключи, которые являются. Ключом, открывающим тренируешь на пещеру. И у нас вот здесь вот мы видим, что отчет идет, восстанавливается после четырех дней 21 часа. После того, как вы это сделаете, у вас будет дополнительный ключ. То есть всего за данный ивент у вас будет два ключа. Первый вы используете сразу, открывайте, фармите. После того, как вы зафармили, у вас... Закрывается данная тренировочная пещера до истечения срока. 4 дня, 21 час. После этого вы открываете за ключ, у вас сбрасывается все. Вы дальше фармите персонажи, сбрасываются и так далее. То есть вы сможете опять фармить. Далее. Заходим внутрь. Заходим внутрь, мы видим здесь загрузочный экранчик вот такой вот красивенький. И мы попали внутрь, бегать можем. Вот таким вот образом это тренировочная Подземелье, тренировочная площадка, в которой мы по сюжетке сражались нелюбимыми всеми Сандером и Хаузером. Ну что ж, что мы здесь сразу видим? Мы видим здесь камушки летают. Вот эти вот кристаллики, янтарики, как мы их можем называть. С снизу мы видим, собственно, эти пять янтарей. Первый янтарь, второй янтарь. Э, так, не будем сейчас нажимать на это. Второй янтарь, третий янтарь. То есть у нас янтария... По три левела имеют первый, второй, третий. Третий самый сложный. 90к БК вам нужно. Если у вас не получается 90 тысяч БК пройти, проходим второго уровня. 75 тысяч. Не получается второго уровня, проходим первого уровня. В данном ивенте не работает снаряжение. Поэтому используйте ваших, снар... ваших персонажей более правильно. Далее. Что мы здесь еще видим? Завершение обучения 4 из 9. Осталось 6 дней, 21 час. Мы видим такой вот отчет. Как только 9 из 9 будет, мы, собственно говоря, получим весточку о том, что у нас закрывается тренировочное подземелье, и мы попали в просак, так сказать. Также у нас здесь сверху есть инталь иллюзий, благодаря которому вы будете получать, собственно, камушки фиолетовые. Янтарь иллюзий не учитывается в завершении тренировки, то есть янтарь иллюзий вы как только накапливаете, у вас вот здесь вот дополнительная единичка не добавляется. Это вам также надо заметить и запомнить. Также что это такое? Это битва против своей последней команды, после, своей, э, после того как вы сражались с янтарем обычным. У вас золотой янтарь появляется вот здесь, вот на третьем левеле, и вы можете сражаться против своей бывшей команды. Поэтому, как я вам и до этого всегда говорил в видосиках своих, используйте команды максимально правильно. Используйте два персонажа, один персонаж, если можете в соло персонажем пройти, используйте три персонажа. Если вы можете в 3 персонажа пройти. Ну, используйте 4 персонажа, если вы не можете пройти в 3 персонажа. Это уже от вас зависит, как вам будет удобнее. Естественно, последнюю команду вы видите, вот здесь вот у вас 80-90% и вы пошли на 2 либо 3 левела битву. Учитывайте тот факт, что вам нужно будет использовать команду, которая будет иметь максимум одного сильного персонажа, и остальные будут у вас слабыми персонажами. Иначе вы не пройдете свою же команду и не сможете получить награду за золотой кристаллик, золотой янтарь и иллюзий. Ну, в принципе, вот такое вот у нас сейчас вот было обсуждение. После этого вы будете просто видеть под музычку, как я прохожу ивент данный. И будете наблюдать за тем, какие есть условия по заходу, ну и так далее. Всем спасибо за просмотр. С вами я прощаюсь, ну а вы можете посмотреть, как я проходил лично первые четыре своих миссии. До новых встреч, пока!